Привет, друзья! Вы на канале Тойсо. Сегодня я покажу вам, как я делаю маску защитную от вируса для похода в магазин. Это очень простая, очень быстрая маска. Делается буквально за 30 секунд. Ее не надо шить, не надо клеить. Потребуется только степлер, хотя можно обойтись и без него. Потребуются ножницы и вот такие вот хозяйственные тряпочки, Которые есть, наверное, почти в каждом доме. Или можно купить рулон в магазине. Вот так вот в рулоне эти тряпочки продаются. Они имеют перфорацию. Отрываем по линии перфорации одну салфеточку. Обратите внимание, салфеточка по одной стороне совершенно не тянется. Зато отлично тянется по другой стороне. Именно вот по той стороне, которая тянется, мы должны сложить салфетку пополам таким образом. То есть у нас вот это будет маска, она должна тянуться от уха до уха. Масочка будет эластичная. Срезаем, срезаем ее вниз к подбородку. Теперь, чтобы сделать отверстие для ушей, я сгибаю масочку пополам и там где у меня вот этот сгиб перпендикулярно к сгибу я делаю надрез небольшой примерно ну примерно тут два сантиметра у меня и с другой стороны тоже самое надрез примерно два сантиметра не надо здесь вырезать никакие кружочки для уха дырочки просто два надреза вот таким образом теперь внизу там где будет подбородок там где маска будет находиться на подбородке я закладываю вот такую маленькую складочку буквально в сантиметрик и соединяю ее степлером этот этап можно опустить можно это не делать но если вы так сделаете то масочка будет более плотно прилегать к подбородку будет сгибаться на него все маска готова очень простая двухслойная одноразовая маска внимание вы можете сделать трехслойную маску то есть тогда вам потребуется еще одна такая салфетка и вы вырежете вот такой прямоугольник, половинку этой салфетки и проложите ее внутрь. В этом случае у вас будет трехслойная маска для большей безопасности. Есть еще один нюанс. Вы когда наденете эту масочку, вот эти уголочки, они, конечно, будут торчать. Если у вас сверху надета шапка, то, в принципе, эти уголочки будут спрятаны под шапкой. Ничего страшного. Но если вы без шапки, то лучше... Сделать следующее. Согнуть масочку вот так пополам. И вот эти уголочки аккуратненько отрезать, скруглить вот так вот аккуратненько. С одной стороны, то есть сверху и снизу то же самое. Вот такая масочка. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч.